И всем привет, с вами Рома и. Мистер Крипер. И.. Мистер Тони. И Пиф. И... И... И... И... и кто? Мистер я уже Ну, тебя может быть не слышно. Они просто рядом с нами не так бы. Они ваш... Они будут а... там, у окна кричат. Ничего страшного, если я выдал вашу секретную тайну. Нет, ты сидишь. Давай ты будешь сидеть справа, а я теперь слева. Хорошо. А я не на играть кенши О нет, не кенши, не кенши Вас плохо все равно наверно слышно Только, только X-Ray не делай, пожалуйста Я не буду делать, я не знаю, Девятка, семерка? Не, да, нет, пожалуйста, убери ее блин так. ты будешь мамкой нет Ну что? так а чё ты выбрался глазами потому что как... синие глаза а я а играл он... в МК... комплект это дешево я играл в девятый и десятый так что не трое себя крутого я тоже в десятый играл даже восьмой я у тебя утойду. Трупак! Блин, я забыл, как драться. Смотри, четверка, пятерка, восьмерка, шестерка, единичка, троечка. Троечка это для предметов, например. Троечка это для предметов, как вот этот, как вот эта глыба, которая на земле лежит. Йоу! Нет! Ну ты же сказал мне делать экстрай. А я пошутил. Ты делаешь девятка и семеркой экстрай. А как ты сделал экстрай? Ну, блок, вот это блок ИП. И а? Только можешь не делать экстрай, за это забанит можно. Ну ты же сделал. Давно не играл в Mortal а то окей, хоть ты в него и у себя играл, но ты давно не играл, тем более, тем более на другом компе у меня, так что я тебе буду поддаваться. ничего. Ага, поддаваться, я тебя уже давно забил в угол. Эй, я не в Google, не надо меня в Google, вводить. А, а! Я! нет. Кенши, а тебе конец. <существует> <существует> нет. А <существует> многие. <существует> <существует> малолетки делали keg, Стоп. Так. так список приемов я хочу сделать селфи селфи селфи селфи вот приемы добивания вот а, да. только так. вот только далеко есть это ты у меня, это мое, это мое. А как мне? Смотри. Я как зомби такой. Ладно. Да, мы см... тоже тут, мы все еще тут... да ладно. Так, смотри, смотри. Так вперед, назад. Ой, вперед вниз, назад. Ой. Так как там? А мне. Сделай мне, пожалуйста. Ой, блин! Нет, и мы уже не успеем. Что ну, сделай? Блин! А! Какая разница? Ну я победил! За мной первый раунд! Все равно я тебе поддался, то, что ты у меня давно не играл. Ну, ты давно внутри. Март... Все! Нет, я не, не реванш. Тем более ты икс-рей так не сможешь сделать ей. Слышишь? Я возьму нового персонажа, раз ты не разряжаешь ну, за косике. Не разряжаешь! Не, я не люблю Сабзира, он медленный. Ага. Ну, какая разница? Он... Я завипа. А ты в курсе? А Джонни Кейдж может сделать экстра... э, бруталти? Хочешь сделать бруталти? Нет. Я разрешаю вот дар... а, делать. Смотри. Да, Брут... я знаю, отрывать голову. Он вот так, нет. Вот так, вот так билет снизу и когда у меня будет мало жизни попробуй меня вот так на втором раунде когда у меня мало жизни вот так сделать. хватит вниз назад 4 там или 5 Да ты такой Да ты такой я не рыгал хватит не надо и я тебе! тьмок а -а -а -а. Ой, извини, у меня поцелуй не получился. Я обнимашка. Да хватит только вот так руками. Ты на стюль! Что, я тебя боюсь? Близцы! раздражает и те же самые комбинации. А мне он на видео. Я вообще так. только один раз на видео побеждал. То что я, вы часто бываете обижаетесь, когда вы проигрываете. А да я не обижаюсь, мне пофиг. Так ты так бьешь все время кулаками, и, конечно я проиграю. О, О ты видел это? Я. Я. Блин! Прости, я просто умею уворачиваться. Блин, ты все время так же само ногами, руками пьешь, это а надоедает. <рискотворение> Блин, экс хотел сделать! А кто тебе Ты сейчас брутала тип просто. Пропукай. Стой, дай я брутальную тебе сделаю. Ладно, смотри. Хотя зачем эти типа, поспло? А как дальше? Энтер? Нет. А -а -а. Вот тебе. А нет, стой, я фаталити хочу. А все равно я сейчас еще не финишим. Блин, я мне все время руками бьюсь а, с я ногами, из-за этого я проигрываю. А куда нажимаем. Потом. на а. пока. <связь> Ой, блин. А! ключей я хочу посмотреть ладно смотри вот давай я тебе и сделал я уже делал давай. так вблизи назад вперед назад вперед. а я знаю вперёд. это а вот и джонни Блина! ничего я без фокалики обойдусь зато ты видел я тебя победил ты потому что все люди вот так руками меня бил конечно. два ничего. раунда за мной а все комбо ты вообще почти не делаешь, только все время. Я не умею комбо делать. А просто вот так, вниз-вперед выбер... вот такое, или вниз-вперед такое, или назад-вперед так. Это часто какая-нибудь комбинация появится. Кто? Я не знаю, кого я лично выберу. Пунтини, пунтини, а вы вот не надо. Хватит уже. Да он пирал. Нет. Давайте быстрее. А вот в костюме. А вот в Я это я говорю. Не знаю, это ты мне говоришь. Я это столько знаю. Надя в голограмму, А. Я уже успел на тебя сирануться этой быстрой. Ой, блин, я думал, я и ермаком играю. Ой, я тупанул. Очки! Почему у меня очки? не сработали очки? Почему у меня не накапливается инфра? <плес> не четвертый этаж? Что врет? Да шутка, шутка. <плес> не надо поддаваться. Я, я, я ты за это я тебя убью! Че ты не. Эй, играй давай! Нет, лучше б ты не играл, извини, я пошутил, все. Ладно, да я а, пошутил, блин! Стой, Давай последний бой. ну да я последний бой! Не решающий! Мы четыре боя! Чтоб 2-2 было, например, боя. еще два осталось, не бойтесь, Сейчас, скоро мы будем уже заканчивать. Это вот. Я такой ху-ху-ху схватился за Лиану. Я сделаю тебе футалыйти. Так, СД. не стыдно Уважаемые зрители, мы не показываем это они нам показывают. хватит, это вообще не они, это забыл. А чё очки? Лучше я бы я, б б б б б я этого не делал! Последний Это так, я пош... ему помог сделать фаталит! Нет, нет! Я... Едю, я, нет, нет, ты сам меня попросил! Нет! Ага, фаталит и попросил сделать! Прокажите, я не, я не просил! Нет! Ну блин, зачем вот такие шутки оскорбительные? <свят> я ж так и спукнуть могу! Расцемляю. И вам не позволю! И вам не поздоровится! Молодец, Джекса взял. Ай, <смех> не тыкай в экран, Польше. Он не экранчиком <смех> тыкнет. Фредди! Фальт! Это моя бабка! Не трогай ее! Я ее кину, блин! Это <смех> <смех> а ты увернулся! Я не верю за бабку! нет все Сана, вообще не знаю что происходит ну короче что происходит ЛЯ ты любишь Ага! НЕТ! сам ты йо йо блин лучше боксрейд на следующий бой я давайте Последний раунд Джакс полишна. Да. <сёк> Блин, эксрей! Ай, ай! Мои ножки! Не наступай на! Не, Майк, не наступай мне на ногу! Да. <сёк> а это последний! Я знаю! Так, базуку давай доставай! Ты да, джакс, давай! Я жму для базуки! ха, -ха. Я запомнил! Ха -ха. Ах, о, как я это... Рома, ты Да. А я Я же не первый Да, Я знаю, блин, это фаталити очень жестокое, я не хочу его Раз делать. Ну, сделай, ошметки тогда. А это, оно, а это и есть вот эти ошметки, что у ну, него руки. Две. Ну, это фаталити просто очень жестокое. Эти бойцы, что уже ребята, интересно да, сначала. да не хочу, я боюсь, что она слишком... А -а -а. Ладно, она просто слишком жестокая, боюсь. Давайте, <связь> <связь> всем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Эй, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на Стива <связать> Мистера Тони, мистер а на меня не подписывайтесь, я забросил свой канал, понятно? На Фив, подписывайтесь на Фив да, Винер, на Мистер э, Крипер. Как какая, какая разница? На Мистер Тони и на меня. На Его каналы, вы на их каналы вы найдете у меня во вкладочке, друзья. Всем пока.